Привет. Сегодня я продолжаю рассказывать как раскрутиться в Инстаграме, дам пару своих советов и рекомендаций для хороших результатов раскрутки в Инстаграм. Сегодня в этом видео мы поговорим о том на какую тему лучше всего ввести страничку в Инстаграм, какие должны быть посты, как часто нужно выкладывать эти посты, сколько лучше всего аккаунтов создавать в Инстаграм, как зарабатывать благодаря данной сети Инстаграм, важные параметры для раскрутки, где брать базы для раскрутки и как вести раскрутку, как нужно отписываться, как подписываться, с какой периодичностью, чтобы это было для вас абсолютно безопасно и не обернулось баном в Инстаграм. Также на моем канале много других интересных и полезных видеороликов на тему раскрутки в Инстаграм. Поэтому, если ты их еще не смотрел, обязательно нажимай на картинку, которая появилась на твоем экране прямо сейчас. В качестве бонуса сегодня моя личная бесплатная консультация вашего аккаунта Instagram. Для получения данного бонуса мы продолжаем игру. В течение всего видео будут рандомно выплывать буквы. Только в этот раз у них порядок будет хаотичный и вам нужно будет из этих букв собрать одно маленькое предложение. Данное предложение пишите мне в контакте и если оно будет правильное то я вас проконсультирую абсолютно бесплатно по раскрутке в инстаграме именно вашего аккаунта. Ну а также друзья не забывайте обязательно ставить лайки, делитесь этим видео в социальных сетях и задавайте вопросы в комментариях. Ну а мы начинаем. На какую же тему вести страничку в Instagram? На самом деле тема может быть абсолютно любая. Главное чтобы у нее был широкий охват аудитории. Например это может быть какая-то страничка посвященная определенной какой-то продукции ну например Apple и там какие-то советы полезные рекомендации. Также сейчас очень модно мотивационные странички которые вдохновляют, прибавляют сил, дают мотивации. Уверенности в себе. Очень интересная тематика новостей. Например, если вы делаете страничку, которую раскручиваете по своему городу, то можно сделать страничку именно новостей города. Также можно сделать страничку по новостям страны, бизнеса или чего-либо, что будет интересно большому кругу людей. Тут самое главное включить воображение. Если у вас не получается включить воображение, то просто зайдите на такой сайт, как Яндекс.Вордстат, и посмотрите в нем, что чаще всего ищут люди что им интересно итак какие же должны быть посты в первую очередь сами фотографии должны быть очень качественными также пост должен быть максимально полезный. Если он не будет нести никакую пользу, а просто будет что-либо продавать, то на вас просто даже не будет подписываться и вы такой аккаунт никогда не раскрутите и тем более на нем не заработаете. Длина поста должна быть 250-500 символов я бы советовал придерживаться именно 250. Обязательно в самом тексте поста применять эмоции. Кто не знает, это такие значки, смайлики и различные другие, которые делают текст более ярким, более насыщенным. И обязательно взаимодействуйте с аудиторией, задавайте ей вопросы, стимулируйте их писать комментарии под вашими постами, устраивайте различные конкурсы, акции. По поводу того, как часто нужно выкладывать посты. Если будете выкладывать слишком часто, то ваши посты будут слишком часто появляться у людей в ленте и это сочтется людьми как спам и они просто от вас отпишутся. Если будете делать посты слишком редко, то про вас просто будут забывать. Важно понять, что нету определенной точной техники, но примерно ориентировочно можно начинать с трех постов в день, то есть утром, днем и вечером. После этого можно чуть-чуть поэкспериментировать, увеличить посты там, с 3 до 5 до 7 в день и посмотреть как будет реагировать аудитория. Важно чтобы ваши посты были регулярными. Если ты не знаешь как посмотреть аналитику своего аккаунта в инстаграме или не знаешь какую программу использовать для автопостинга то картинки сейчас появились на экране жми по ним и смотри данные видеоролики. Если у тебя нету времени писать посты тогда посмотри видео ссылка на экране картинка появилась слева там я рассказываю где брать готовые качественные посты. По поводу того сколько всего лучше аккаунтов создавать. Чем больше, тем лучше, друзья. Почему? Да потому что мы изначально не знаем, какая тематика пойдет, какая нет. Поэтому лучше всего начать хотя бы страничек штук 5 на абсолютно разные темы и посмотреть когда пройдет хотя бы месяца три, что лучше идет и вы можете допустим сконцентрироваться только на этом на одном или выбрать два лучших и сконцентрироваться на них или можете оставить всех и продолжать их вести дальше. Когда создается большое количество аккаунтов это вам позволяет увидеть какая тематика лучше всего работает. Также когда аккаунтов несколько охват аудитории намного больше и они могут друг друга рекламировать тем самым вы можете их продвигать благодаря друг другу. Поэтому мой совет хотя бы создайте минимум 5 страничек их можно вести на абсолютном автомате. Как это сделать я об этом расскажу в следующем видео. Как же зарабатывать благодаря инстаграму. Давайте расскажу в принципе про два метода этого будет более чем достаточно. Можно размещать рекламу в своем инстаграме за деньги, но это дорогие друзья в том случае если ваш аккаунт раскрученный вы умеете вести переговоры вы умеете привлекать клиентов это более тяжелый метод зачем он нам нужен и более простой метод на котором я советую с это ссылки на партнерки. В самом инстаграме в описании можно указать ссылку на сайт, вы можете указать ссылку на любую партнерку. Но на сегодняшний день в Рунете самая лучшая партнерка это EPN Алиэкспресс именно про нее я также рассказываю в своих видео уроках о том как на этом зарабатывать хорошие деньги. Если вы кстати не смотрели данное видео, то кликните прямо сейчас по картинке и вы попадете на видео где я кратко рассказываю о данном методе заработка. Итак, вы берете ссылку на любую партнерку, но я же все-таки советую на EPN AliExpress и вставляете ее в профиль. То есть, например, ваш аккаунт про новинки кино и вы делаете постоянно интересные какие-то посты для кинолюбителей, где вы пишете какие-то отзывы, новости, какие фильмы стоит посмотреть, какие нет, возможно это какие-то киноляпы, или кинокритика, а может быть это все сразу вместе и периодически вы делаете рекламу на какой-либо товар. То есть из 100 процентов ваших постов 30 процентов максимум может быть рекламных, 70 это полезных, информационных и 30 рекламных. Но лучше всего рекламу маскировать в полезный пост. То есть у вас постоянно полезные посты и периодически иногда в конце полезного поста вы делаете маленькую пометочку к примеру купить какой-либо товар и ссылка на него находится в описании ссылку на товар вы в описании можете постоянно менять потому что к сожалению пока ссылка может быть в описании только одна и обязательно когда вы вставляете ссылку в описании то сначала ее сократите ее нужно сокращать для того чтобы можно было отследить аналитику сколько человек прошли по этой ссылке с какой они страны таким образом вы поймете какой лучший товар у вас идет также вы можете заработать на самих ссылках о том как сократить ссылку о том как заработать на ссылках я рассказываю вот в этом видеоролике ссылка появилась на экране кликай по картинке. По поводу того где брать базы для раскрутки но на сегодняшний день базы можно брать вообще с разных абсолютно источников можно брать их социальных сетей можно брать у конкурентов у похожих тематик но друзья мои я заметил такую тенденцию что очень хорошо работает метод когда мы берем базу именно у известных личностей у каких-то звезд ну например я веду страничку в инстаграме рассчитанную на русскую аудиторию и беру аккаунт какой-то знаменитости и начинаю собирать ее базу причем вам не нужно собирать всю базу ну скажем там несколько миллионов или даже миллион. Вам достаточно собрать последние 50 тысяч подписчиков и потом работать с этой базой когда вы ее обработаете то снова набирать новую базу 50 тысяч подписчиков. Почему я рекомендую именно звезд друзья потому что именно у них нету накрутки они очень известны и на них подписываются уже настоящие живые люди именно по ним очень хорошо работает. У других же очень много, даже у брендов, накрученных ботов. Поэтому нам это не интересно. Поэтому выберите себе пару знаменитостей, сконцентрируйтесь на них. Возьмите у них у каждого по чуть-чуть небольшую базу можно взять даже по 10 тысяч, поработайте с этими базами посмотрите какая лучше всего конверсирует для вас в подписчиков и сконцентрируйтесь на аккаунте этой звезды. Вот и все. А теперь друзья давайте обсудим самые важные параметры для раскрутки как вообще нужно вести раскрутку и как в принципе нужно отписываться. Ну, во-первых, вы должны понимать, что нужно соблюдать временные паузы. На сегодняшний день я скажу так, что, в принципе, неважно, какое вы делаете действие, подписку или отписку, или одновременно подписку и отписку, между ваших действий должны быть задержки 60 секунд. То есть между каждым действием задержка 60 секунд. Поэтому в принципе вообще речь о том что делать раскрутку вручную даже и быть не может это нереально просто тяжело вы не сможете даже один аккаунт каждые 60 секунд что-либо делать вам придется посвятить всю свою жизнь именно раскрутке инстаграма. Зачем это вам? Вам нужен просто сервис которая будет позволять делать эти задержки которые сможет одновременно и подписываться и отписываться а также ставить лайки. По поводу комментариев друзья никогда не используйте комментарии ни в коем случае это именно то за что вас заблокирует просто моментально. Поэтому про комментарии даже не думайте. По поводу того как в принципе нужно отписываться. Отписываться нужно постоянно во время подписки. То есть допустим вы сейчас в данное время подписаны на тысячу людей или вы подписаны на 0 людей. Вы подписываетесь на первую тысячу людей после этого вы создали какую-то базу ну скажем там какой-то звезды на 10 тысяч каких-то аккаунтов. И вы ставите задание подписки на этих 10 тысяч людей и одновременной отписки на этих 10 тысячах людей, но с разницей в один день. То есть вы начнете подписываться на людей по определенной базе, а через день уже отписываться одновременно. То есть робот или сервис будет продолжать подписку на, скажем, там второй и третий день. И также он начиная со второго дня будет отписываться от тех, на кого вы подписывались в первый день. В третий день он будет подписываться на новых людей и будет отписываться от тех людей, на которых подписывался на второй день. И таким образом ваш аккаунт будет стоять все время на месте. То есть у вас будет число подписчиков заморожено на тысячи. Но вы будете раскручиваться. Вот такие, друзья, секреты и лайфхаки. А я напоминаю с тобой был Артур Роуз и на своем канале я рассказываю как раскручиваться в инстаграме, как зарабатывать деньги в интернете и много других полезных и интересных тем. Поэтому если ты еще не подписан на мой канал то сделай это прямо сейчас нажимая на красную кнопочку подписаться и ты будешь всегда в курсе всех самых интересных новостей. А также твоему вниманию я предлагаю два интересных ролика. Как раскрутиться в инстаграме так же быстро и мощно как дэдпул и секреты раскрутки инстаграма. Обязательно посмотрите два ролика если ты это еще не сделал. Также не забывай ставить лайки под этим видео обязательно оставляй комментарий или если у тебя есть какие-либо вопросы то также пиши их в комментарии и обязательно делись этим роликом с друзьями. для того, чтобы чтобы поделиться данным роликом, просто нажми на кнопочку внизу «Поделиться» и выбери любой удобный метод для себя. Ну а на этом я с тобой прощаюсь, до встречи в следующих видео выпусках, пока-пока. Пс. Пс. по секрету между нами, для тех, кто досмотрел видео до конца. В закрытой группе ВКонтакте лежит подарок, который поможет тебе легче раскрутиться в Инстаграме и раскроет тему по поводу контента.